Oh <music> Мужики, всем привет! Это видео сложно по факту назвать low баланс, но для меня, да, и относительно того, сколько обычно тратим на ролики, это, ну, не так много. Типа, 5К, на самом деле, относительно всего, это low баланс. <laughs> Сегодня у нас вот такой лоу баланс. Я захотел сделать пару вот таких роликов с таким баликом. Не знаю, на самом деле, что получится, просто попробуем. Кстати, кейс с iPhone 14, я бы офигелся, там реально был iPhone 14. Ладно, отошли от темы. В общем, 5000, посмотрим, что с этого можно выбить. Я, на самом деле, даже не представляю. Ну, типа... Блин, я давно с таким баликом не работал бым пробу рабо. Не могу не упомянуть о своих промиках, да, элементарно, ребят 5200, я просто, ну вот зашел на ревку, у меня лежит 5200 Поэтому никаких ссылок на сайт не будет Я не призываю депать Просто, ребят, это в том числе мой заработок И если лайки влияют на поднятие видео в топа, Кстати, за что вам огромное спасибо Вы реально стали прям лайкать, лайкать Мне, нрав... мне это очень приятно, мне это очень нравится То депа по моим промикам, ну, дают мне зарабатывать Тем более здесь сразу работает вывод на карту Киви и тому подобное Короче, очень удобно вот, поэтому, ребят, промики на 40, на 35% процентов человек, 3 семерки, 100 человек, 3 тройки, в общем, все это у вас есть, огромная благодарность, если именно по ним э, задонатить все. Потому как я с этого реально зарабатываю. За все время 26 тысяч. Не так много, ну, хотя бы что-то. Поэтому, всем спасибо, кто по ним пополняет. Но, опять же, никого не призываю. И помните, что, ну, на кейсах окупиться, если вы не ютюбер, очень сложно. Ну что, мужики, 5 тысяч рублей. Насколько это реально, и что будем делать? Естественно, кейсы совсем за 12 рублей открывать никакого интереса. Так, сначала, по Посмотрим, сколько стоит биткоин uh, кейс uh, 5999, это не для нас абсолютно Блин, я не знаю, типа тайное можно пройти, но это опять же очень дорого Короче, либо этот ролик выходит, либо нет, я не знаю Давай сейчас попробуем просто на весь балик пооткрывать uh, тайные. Ну типа, что это будет, вообще без понятия Кстати, второй игрок Окей, окей, окей, сколько он стоит? Это не окуп, да? Это стоимость кейса, блин, на MyKSGO очень дорогой, э, очень дорогой тайный кейс Ну типа тайный кейс, э, в последнее время, на самом деле, немного где купает, поэтому просто будем рассчитывать, что все-таки Азимов, ну это небольшой губ 2000, он может стоить 3800, пойдет, но это немного, потому что кейс реально дорогой 5500 у нас на балансе тем временем, однако этот ролик может просто не выйти в свет Ну, типа, если совсем все будет плохо, ролик на 3 минуты, тоже тысячи три где-то, наверное 5000. Ну, это опять же кейс дорогой, блин. Хотя у нас уже 11. Ладно. Ладно, нормально. Опять же, мы с аккаунта ютубера все-таки открываем, поэтому... Ну, вот не знаю. Ладненько, давай на ВП кейс 10 штук откроем. Блин, он не такой дорогой. Но, опять же, 570 по-моему рублей. Нормально, нормально. В наших реалиях, ну, хотя, опять же, было 10 тысяч. Если сейчас он просто все за раз улетит, будет неприятно. Кстати, красная какая-то... А, я думал, красная вапа. но ну, здесь 4К. Потратили мы 5700. Мы в минусах. 9300. С этой суммы уже можно работать, потому что 5к прям как-то совсем печальненько. Есть, к слову говоря, новый кейс. Давай все-таки попробуем его откроем. Типа, кейс сейчас на хай революшн кейс. А может калаш, а может Темка? Давай пробуем. Давай реально прям его покрутим, покрутим. Или даже скрафтим какой-нибудь новый скин. Слушай, давай попробуем. Посмотрим, что-нибудь сейчас что есть в апгрейдах вопрос нам нужно апгрейд за баланс ну и допустим как-то вот так так по стоимости давай от 5000 я хочу калаш новый скрафтить вернее за апгрейдить но к слову нового калаша новые м я здесь не вижу все-таки если у них есть кейс с новыми скинами то в апгрейдах то я этого не вижу шелковый тигр это не новая вп может конечно я пропустил но реально типа ну я тут этого не вижу Подожди, а есть поиск по названию да посмотрим да есть так чекнем ним русифицированы ли скины блин мискликнул вот как раз революшн кейс Кейс. Угу, есть АВП-2. Давай напишем выстрел в голову. Типа, смотри, апгрейды еще раз. А калаш перейдем как выстрел в голову. Выстрел в голову. Но нет, вот этого нет. Блин, жалко, хотелось бы это заапгрейдить. Тем не менее, у нас 9400. Ну, еще попробуем. Все-таки, давай не знаю, revolution кейс, допустим, 10 штук фастом. Не вижу смысла их открывать обычным. Просто, ну, типа, новые кейсы, прикольно, почему не покрутить. Кстати, по 90. Причем скины здесь косарь, кстати, нормально. Пока что, дорогие, то есть, относительно КС, это очень круто. Ибо кейс стоит. Подожди. Давай еще раз даже посмотрим. Сам кейс стоит 200 А, подожди, сам кейс стоит 218. Да, и тут дорогие, но их сразу моментально можно продавать. То есть, в принципе, кейс можно было бы покрутить, но у нас все-таки 10 тысяч, а не 50 рублей. да? Ну, то есть баланс позволяет, поэтому можно немного пожестить. Опять же, вопрос на чем. Изи-найф? Ну, нет, точно нет. Я думаю, все вы понимаете, что это глупо. У нас, кстати, 5000 бонусов есть. Можно самый дорогой кейс попробовать открыть. Да, фастиком, я не думаю, что что-то годное выпадет. Ведение, это очень дешево. Это, а, это 700 рублей пойдет. Ну, еще фастом. Ну, реально, Легион Анубиса 900 рублей может стоить. 800, ну, 900, короче. Причем это был самый дорогой кейс за бонусы. А я знаю, что мы поделаем. Я, в принципе, вообще знаю. Squidward кейс. Сквидвард кейс прям на весь баланс. Вот тут интересно, потому что этот кейс может офигенно навалить. И просто будем рассчитывать на то, что хоть что-то нам нормально... Блин, калаши, ой ой ой ой, -ой. Градиент МП, но она, по-моему, не стоит нифига. Ну да, тут 4 а, Блин, с балансом все плохо. С балансом все очень плохо. Ой, косарь остается. Что делаем с косаря, мужики? Огненный Змей, ПНД, ой, цербер Цербер не стоит, да, по-моему, нифига? 540 Блин, старый скин, я уже, знаешь, надеялся, что Он что-то да будет стоить. Окей, э, Last Squidward Case, у нас, в принципе, по балансу Все очень плохо. Получилось максимум До десятки дойти, Ну что-то x 2 В принципе, Кайман, кстати Там может быть окуп, надеюсь э, Да, Кайман 300. удивительно я, я ждал, что он будет стоить мега дешево Ну, типа, рублей 700, потому что У меня в голове всплыли старые Прайсы на этот скин. Есть, кстати Новые кейсики за 2700 500. Да, это, в принципе, байт на открытие Я не буду это открывать, это очень дорого Team Spirit, кстати, тоже довольно-таки старый кейс Будем рассчитывать, что что-то нормальное упадет 1500 на балансе, Team Spirit крутится А лавэх это не мутится, у нас полторашка, то есть минус 3500 Императрица, ха, хорошо, вопрос, качества и статрек или нет 1700, это небольшой минус, ладно 1400 на балансе, что делать, мужики? Нож, вот сейчас бы нож элементарно за 16 тысяч Второй игрок, кстати, это гуд, это прям гуд, это пойдет Ну, блин, это опять же стоимость кейса Давай еще откроем В идеале, в идеале, реально нож хотя бы за 1013 Ну, чтобы, знаешь, так на плаву подержаться Ой-ой-ой, это, по-моему, плохо это вообще плохо, да? Сколько она стоит? 200 рублей. Я дум... я уже видел типа, 2, я думал, 2000 может, но нет. Полторашка остается. Что делать с этой суммой? Не хочу никого оскорбить, но я себя, знаешь, почувствовал каким-то, блин, школьником, который закинул 5К и такой, блин, не окупается. На самом деле я понимаю, что не у каждого далеко школьника 5К есть, но тем не менее, да, ну я давно с таких сумм ничего не делал, поэтому для меня это непривычно, боже мой, что нам выпало? Найдена подсказка, 871 рубль. У них, кстати, ивент, и его можно проходить. И, собственно, по. Получать фрикейсы, но, как по мне, его очень сложно проходить Поэтому у нас сегодня немножечко цель все-таки другая Опять же, неплохой, вроде бы, как кейс 418 рублей, 542 на балансе Нам нужно хотя бы до десятки еще раз попробовать вернуться Насколько это реально, не знаю, мода кейс, что это Сколько он стоит? 318, блядь, ну, ну, вроде бы небольшой минус Но все равно, как знаешь, неприятно, это мало Типа 442 остается? Ой-ой-ой, блин, распространение Ой-ой-ой, экзоскелет Экзоскелет, экзоскелет 152, понял Можно, в принципе, попробовать апгрейдами На самом деле, можно в контракт Подожди, может какие-то скины, у меня вообще ничего нету Блин, ну, единственное, радует, что это небольшая сумма Нам все-таки максимально сегодня получилось сделать x2 В принципе, как я обычно говорю, да, даже в прокачках x2 это good, Но, блин, хотелось бы хотя бы до пятнашки дойти Смотри, можно попробовать сделать x2.5 27% на 600 рублей На самом деле, сейчас 600 рублей это очень большая сумма Которая, к сожалению, не заходит эм, Окей, давай еще раз 600 рублей, успешный апгрейд, да блин, оно опять не зашло Есть, кстати, вариант классик апгрейда Подожди, вариант классик апгрейда Да, для меня это как-то поудобнее и получше Можно ли баликом? Да, можно балансом Опять же, ну будем пробовать Хотелось бы хоть как-то сейчас бустануть x5 Ну типа, есть, кстати, горячие клавиши да? пробуем Попробовали Блин, за бонусы, сейчас если оно окупит, это будет вообще шикарно Деловой центр, сколько он стоит 134 рубля, идем сразу в апгрейды Пробуем Очень быстрая прокрутка, кстати, как интересно Можно выбрать вроде бы как сторону, да? А, нет, нельзя, я думал сторону можно выбрать У меня фаст включено, поэтому я понял Я думаю, что так быстро все прокручивается 1.5, 1.75, x3 Давай попробуем У. Прикольно, по клавише можно все активировать 389 рублей, бля Это был бы сейф. Короче, максимум у нас сегодня получилось Дойти до 11 тысяч рублей С 5к, в принципе, x2 сделали Но я реально хотел, типа, до 15, до 20 Хотя бы, поначалу неплохо дропал А потом что то как-то на спад пошло В общем, ребят, с 5к, я на самом деле Хочу еще попробовать посмотреть, сколько Максимально можно сделать, это может Быть серия видосов, из Нескольких видосов, если вы захотите В следующий раз сделаем еще деп меньше, посмотрим Потому как для меня непривычно работать С такими бюджетами, грубо говоря, и будем Смотреть, но все таки хотелось бы сегодня что-то годное сделать, ну типа десятка, одиннадцатьк. Это x2, это пойдет, но хотелось бы, что-то знаешь, экстрейдер, ординарный, мы же вроде на аккаунте ютубера, но зато опять же подкрутки не было, это, это тоже радует. Короче, на реальных шансах можно x2 сделать с 5к, в принципе, я думаю, пойдет. Всем еще раз спасибо, это был Человек. поддерживайте ролики лайками, кстати, скоро опять выйдет прокачка, которую вы все ждете, смотрите и любите, поэтому, ребятки, поддерживайте. Всем спасибо, это был человек, окуп с 5к, до новых встреч, всем пока.